Группа Несовершенные грибы или Дейтерамикота объединяет около 35 тысяч видов, населяющих все регионы Земли. Большинство из них по типу питания почвенные сапрофиты, участвующие в разложении органических останков растений, обогащая почву органическими веществами. Несовершенные грибы являются важным звеном в круговороте веществ в природе. Многие дейтеромикота паразитируют на растениях, вызывая такие болезни, как пятнистость листьев и стеблей, гниль корней. Некоторые виды вызывают заболевания у животных и человека. Грибы пеницил и аспергил дали людям антибиотики, открывшие новую эру в медицине и спасшие множество жизней.